Так, попробуем распаковать. Как же раскрывается этот ролл? Раз, два, партнер выпуска Виолити. Новая рубрика на YouTube-канале, ссылка будет в описании. Переходите. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом видео я покажу вам монетку 10 гривен. Сейчас распакуем ролл. Это новая монета, Государственная пограничная служба Украины. И потом мы заплатим этой монетой. Ну что, поехали? Так, попробуем распаковать. Как же раскрывать этот ролл? Может так? Сейчас будет лайфхак. Наверняка многие из вас не знали, но существует лайфхак, как вскрыть ролл с помощью другого ролла. На самом деле это все делается очень просто. Мы берем другой ролл и... Вот так вот, сейчас покажу, сейчас покажу Резко бьем по этому роллу В принципе, это ничего не произойдет Кроме того, как ролл вскроется Смотрите, на счет 3 Раз, раз, два Все Вот такой лайфхак Но для этого вам важно иметь именно вот такой вот рол 10 гривен ну что, мы видим, у нас отлично распаковался ролл с первой попытки. Вот пользуйтесь лайфхаком. Теперь мой канал и про лайфхаки. Что мы видим? Что монетка, конечно, видно, что с коцками, с какими-то разными такими ударчиками. И это не от моего открытия. Давайте посмотрим. С другой стороны, действительно, гляньте, монета полностью вся... В каких-то царапках. Давайте перевернем на другую сторону. Достанем эту монету. Так, ну что мы видим? Вот она, потрясающая монета. Державная прикордонная служба Украины. Уже на ней есть какие-то коцки. Уже на ней есть царапины. Сбоку. Вот она так выглядит. И с этой стороны. Существует вот такая у нас подборочка. Всех монет Украины. Давайте посмотрим. 10 гривен. Вот они вот так у нас замечательно выглядят в роллах, в упаковке. Вот, например, достанем монетку. Посмотрите, что мы тут у нас видим. Можем даже сравнить. Давайте более детально покажу вам эту монету. Итак, на аверсе монеты размещены вверху малый государственный герб Украины, под которым написано «Украина». И в центре эмблема Государственной пограничной службы Украины». Внизу надпись 10 гривен 2020 год. И справа и слева ветви. Мы видим справа это лавровая ветвь, а слева это калиновая. И логотип вот такой вот маленький банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Он вот внизу слева. Давайте перевернем монету, посмотрим, что у нас на реверсе этой монеты. На реверсе монеты размещены вверху надпись «Государственная пограничная служба Украины». Державно-прокордонная служба Украины, под которой размещена карта Украины. И внизу символический пограничный столб. А справа и слева композиции, символизирующие деятельность государственной пограничной службы. В воздухе, на суше и на море. Ну, Вот такая довольно красивая монетка. Я думаю, она будет пользоваться а, спросом, так как много военных привозят на подарки, дарят. Ну, Плюс серия развивается. Кстати, посмотреть обзор на монету, посвященную воздушным силам вооруженных сил Украины, можно по ссылочке в описании. Обязательно пойдите, посмотрите, как вам эта монета. Давайте теперь платить этой монетой и посмотрим на реакции продавцов. Ну что, поехали! Спасибо, что пишете мне комментарии. Особенно когда советуете, где рассчитаться новая монета 10 гривен. Вот такие интересные места мне прислали, где можно заплатить монета 10 гривен. Однозначно лайк за креатив. Давайте что-нибудь реализуем из этого списка. Начнем с заказа на дом. Закажем вот такие вот суши и рассчитаемся монета 10 гривен. Погнали. Ладно, я вам тогда могу просто вам дать 10 гривен, а но не на чай, если можно, конечно. Да, я не знаю, так, наверное, не часто дают такими... Mm -hmm нет именно такой один был ну да точно такой понял спасибо большое до свидания на чай вот так вот такую 10 гривен металлический видели не знаю прикольные это новое да вот буквально на днях вышла пограничная служба относительно на днях будет вам наверняка так такси еще не платили Десятка. А Я еще не да, не mm -hmm. к сожалению в метро какая-то очень скудная реакция просто берут и не обращают внимания, что это новые 10 гривен вот так вот реагирует метро так, это 10 да? ага. А будет у вас еще вриночка? Я вам... Нет, да? Не сиди. Дайте мне. Подождите, а вы сейчас, Одной вам мало? А? Одной вам мало? Мало. А куда вы ее потратите? Копилочку. Копилочку? Да. Хорошо. Спасибо большое. Ну что ж, идей довольно много, где заплатить юбилейные 10 гривен. Давайте сейчас я сделаю для вас подборку как раз с этими местами. Так что смотрите дальше. Вот это Да что, да. ну. Пополня... Во, в прошлых видео я рассказывал вам про социальную сеть для коллекционеров. Так вот, спасибо всем, кто перешел по ссылочке зарегистрировался. и зарегистрировался. Я сейчас вот эту подборку реакций на новые 10 гривен монетой добавлю к себе в ленту. Как раз есть такая возможность добавить в мой аккаунт отдельный видеоролик. Давайте покажу, как это делается. Переходите в ленту, нажимайте «Загрузить видео». Выбираем видео реакции продавцов на новые 10 гривен монеты. И пока видео загружается, давайте посмотрим, как выглядит социальная сеть. Видите, у меня уже добавляются в друзья. Гораздо больше участников перешло по моей ссылке и зарегистрировалось на этом сайте. Пожалуйста, добавляйте в друзья, давайте дружить. Как видите, здесь можно увидеть знакомые лица и моих подписчиков, с которыми я лично общаюсь и в Инстаграм отвечаю на вопросы, вот например даже а, аукцион Вара, замечательно выглядит страничка, очень красиво оформлен, вот примерно так важно заниматься своим брендингом, своим, своими социальными сетями, дальше мы видим есть и знаки, также с своими своей страницей. Ну что друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Давайте сейчас дождемся, пока видео мое загрузится. И ссылка на мой профиль с этим видеороликом уже есть в описании к этому видео, которое вы сейчас смотрите. Спасибо всем, кто посмотрел. Поддержите видео лайком. И до новых встреч. Всем пока.